Так, ну что ж, друзья мои, вот так сяду красиво. Сегодня у нас 27 марта, утро, еще, наверное, 7.30 утра, я вставший, немножко кофе попивший, решила с вами поделиться своей радостью. На днях мы ходили в бассейн, мне там понравилось, я подружку говорю, пошли, пошли. В рабочее время там цена хорошая, никого нету. Приходи доплавай, что еще надо-то, пошли покупать купальник. Она выбрала себе купальник, я говорю, а ну вот мне надо вот футболочку какую-нибудь обновиться к 8 марта. Ну и выбрала себе вончик какую, вот, мне принесли даже. Она то ли футболка, то ли кофточка, но очень хорошее качество, просто приятное для руки. То у меня эти сохнут всякие ботинки на батарее, прошу не обращать внимания, у меня же целый батальон детей там. И кричу на весь зал, мне нужны красные штаны. Красный цвет, особенно в нижней части тела, он придает энергии, бодрость, вообще надо что-то красное носить. Это я еще с института знала. Ну и как-то с годами этот вопрос упустила. У меня были раньше красные штаны, и я о них вспоминаю просто, знаете, с теплотой такой, душевной, с душевной теплотой. Ну и принесла мне с соседнего зала тетенька красные штаны. Они ведь не просто штаны, вы знаете, они штаны, вот с нахлёстом, вот они до сюда вот идут, о! И вы что думаете? И теперь я их в штанах красных, и в кофте. Не видно на их красных штанах. Хочу показать красные штаны. А вот так вот видно, вот, о! О! Там правда на столе у меня сегодня бардак. Потому что я вчера в баню сходила, напаялась, и теперь чего? В красных штанах. Посмотрите, какая красавица. И что я заметила? Вот у них идут они вон докуда вот. То ли штаны, то ли комбез. Ощущая на животе и на бедрах этот материал, он очень такой мягкий, эластичный, тянется. Вончик. Вончик. Сразу хочется подтянуть животик. так у меня и маникюр-то в тему оказался. Ваша звезда. Нам учитель в институте, когда я училась в Москве, в институте Норбекова, он так и говорил. Вот оденешь красный цвет, и ты звезда. Тебе вообще ничего делать не надо. Просто живешь своей жизнью, и ты уже звезда. Вот так вот. А когда оденешь высокие штаны или высокую юбку, раньше же носили, вот э, воины, вот здесь у них такие широкие пояса были, особенно у... Запорожцев-то на картинках же нарисованы вот такие, а это животик подтягивается, пресс убирается, они распущены. И получился у меня вот такой спортивный костюм. Так что, оказывается, маленькие радости нас настраивают на цельный день, чего и вам желаю. Спасибо за внимание. С вами была Любовь.